Ну что ж, время пришло, а то потому что у нас слишком маны, так значит, колдун, губер, я тебе беру, у нас обычный персонаж, но все хороший в чем-то хоров. Давайте за гиганта. Кого же брать? Не могу так вот, за гиганта пока что. -то. Пойдем проверим. Классное название, не такой такое вот себя что летит долго. Да, вот он вообще быстро. У нас тоже целило быстрее. Видите вот, настройки серверы европейские и, и американские. Там вот можно еще индийский И гинские, тоже пугает. Как вот, настройки, тоже не знаю. Вау, молодец. язык изменить будет вот по-быстрому кстати очень классно использовать уже 30 секунд на запись для неактивных. использовать на вся цель использовать ничего не активно соба вау у противников на поле боя отряд Место сбора. Реально, одному-то уже сидим. Что происходит? А -а -а. Я пока не все изучим. о такой майкад штука. Очень странно трубацо там. Все отлично. Потом мы направимся к Сам Блок. -блок если на командах ну с то... ними я уже их потратил что он тут войск и лучше как мой другие говорит сейчас построим я эту карту так что тактика ночь будет только воины войны войны на иземно на земные Что даже буду, буду не кстати еще наоборот. я вот такую вот точку вот, спину ну, ладно поделать бати буду ну так для безопасности все дальше если ты знаешь иди а огром по карте если надежку вот позри так мы им нужны экономики хорошую Вы заберите побольше. Он ну, вообще базу строит, а, я его такую западню сделаю. Там вот, только войск прокачивает. ну Чего не стоит? А. Хоть и а, нужно... Приготовиться. Давайте. Так, давайте 400 уже стоит. Пока он там отдыхает, он будет строить. Так, хватит не вас сейчас, это так, бессмысленно. Я, я это, уже это знаю. Может, конечно, ускорить, вот, чтобы его по-быстрому вот, Давай ускорим. Давай. Это тоже очень важно такой карте нужно сказать что побыстрее вы как бы ты схватил 200 вы нападаете армии портой еще призываете Может, что ну, потом ну, там ничего не будет странно чего. о невидимка это невидимка ну реально ну я увижу ну, вон он. ну, Что-нибудь. нужно Ладно, поэтому... там. стой. Как он у Быстро нас. Майкад, как он так быстро, алло! Во, отлично! О, покажи, где ты находишь тоже интересно. Нет, стоп, пускайте. Нет, хай дойдут, призывайте, пока что. пока что отдыхайте, вы призываете. Он но он хочет что-то нам сказать, что я на тебя нападу, что тебе побед конец, ну, что тебе лучше быть вообще не путь. Может, ты ушел. Так. Отдыхай, буду здесь. Кстати, вот тут можно играть. реально у нас... что одна ладно. одна пока не все а ускорял почему Можно что-то здесь, здесь. Кстати, ну, как там так вот так вот так вот так вот так вот так на так кстати, может именно на танку, нарушить. здесь плохое, если использовать, хоть немножко. попался, это можно. как быстро как всем куда здесь нужно Ай. тоже мощный Да, больше экономики нужно. о дракошу обменных давайте запустим так так типа строим тронбакчик тут чувствуешь, что было в игру вот здесь давайте ускорим что скид... и и, конечно, мы берем Warball. кстати, здесь, здесь, чтобы всех тут Давайте, давайте... Ну, что, 200, кстати, да. если есть право атаковать. пошли вы атакуете. Пока, на улице. гад боже. Стой. Стой, пока, если. Ой, Он боюсь. Сейчас у меня какая отличная. Труба сильная, ужасать файл mm -hmm. что Все. мы ворота. Ну, победа или нет? Вполне победа. Реальность. Два. Один. Ворвом. Гон. Вам. за поднять этого. Старь. Стоп, стоп, стоп, отступать! Если... Вот oh почему-то он кто-то не будет... Майкл, он же тут... О, мой Он что-то, блин, задумал. Нет, блин. Пожалуйста, не надо. Прожил тебя. Блин, друзья, не вличись. А, он все бальтальоны захватил, какой хитрый Может быть атаку нужно делать, точно? Да, можно. Давайте атаку гемон, он вообще захватил, откуда я знал, о май год! Все батальоны захватил! Ч ну, что тут мудят? Штивы. Чего, блин, что тут произошло? Вот эту точку схотили. Я не знаю, что заиграли. Блин. блин, я не хочу заиграть. Мне надо стало. Чего, блин. Такая тактика. Сколько ступ... у тебя воинов? У меня же два раза больше может он последствия какой-нибудь там колод, возможно, можно списать убоя. Ладно, сдаюсь, сдаюсь, ты выиграл, наверное, да. Вау, ну у тебя волки, у тебя, у тебя прокаченный персонаж, давай посмотрим. Хорошо. Вам принесли товар, вам при участии. Стоп, какие ты ладно Ай, бал, эпический персонаж, не вообще. Есть. но тебя вот, и вот еще один, да? Ну как это понимать? Чей терр? Бинанс. Да ладно. Ну, Тут По больше поснашал? Сбор газа я тоже. О, ну, ходил к резервуару. Больше, но, оказывается. Чей. качественных персонажей слушайте. Ну, как этот персонаж, всем удачи, всем пока.